В Казань пришла летняя жара. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температуры днем превысит отметку в 30 градусов. Тем временем из-за жаркой ветренной погоды в Татарстане объявлено штормовое предупреждение. В лесах республики ожидается высокая пожароопасность четвертого класса. В Татарстане отмечают День химика. Торжества в честь праздника пройдут в Нижнекамске, который помимо этого празднует свой 50-летний юбилей.